что стройки оживают, а брошенных объектов все-таки становится меньше, они стройки оживают. По жилищной программе по Харьковской области в этом году запланировано 290 тысяч квадратных метров, Но, судя по всему, мы эту программу в этом году перевыполним. Это больше, чем в предыдущем году на сегодняшний день. Порядка 127 тысяч уже у нас реализовано, и это где-то тоже больше чем, больше, чем в том году, ну, процентов 15-20. То есть у нас основные, мы работаем плотно с ассоциацией наших строителей, вы знаете объекты, это и Салковка, Алексеевка, и центральная часть, новые дома. То есть очень много объектов в разных районах города. Это многоквартирное жилье, жилье уже модифицированное под новые экономические условия. Строители очень оперативно отреагировали на изменения ситуации. Это уже оптимального размера квартиры. Они и ценовую политику пытаются держать такую, чтобы все-таки инвесторы, граждане наших харьковчане могли все-таки это жилье покупать. Программы, которые набирали у нас довольно Серьезный департамент курировал вместе с фондом, жилищного, фондом молодежного жилищного строительства. Мы совместно как бы эти программы развивали. Департамент, у департамента есть договор с Министерством регионального развития по работе всех наших программ. Это 30 на 70, это ипотечное кредитование, сельский дом и молодежное кредитование. Наши молодежного жилищного строительства для молодежи. То есть эти программы приостановлены на государственном уровне в этом году. Но, тем не менее, Харьков, один из наверное, лидеров в этом, в этом движении, выделено 5 миллионов по программе 30 на 70, 5 миллионов по молодежному жилищному строительству и на сессии угол, угол совета на последней было подтверждено выделение от 1,8 миллиона на погашение кредитов по молодежному жилищному строительству, это возвратная, возвратная сумма. То есть, несмотря на такие наверное, жесткие условия, которые сегодня по программам нашим существует. Харьков один из лидеров. И вообще по воду жилья в целом значит Харьковская область в тройке лидеров. И по городу мы фактически если по, по области в целом мы на, на третьем месте, то по городу мы находимся на втором месте по Украине по итогам полугодия. То есть э, жилищная программа в общем-то развивается. Сегодня вы знаете по... Я Просто пунктирно назову несколько социально значимых объектов. Кабинетом министров сегодня рассматривается вопрос, практически он на стадии завершения, о выделении из резервного фонда, из фонда регионального развития 65 миллионов на достройку и запуск в эксплуатацию первого пускового комплекса нашей областной филармонии, это такой наш долгострой, серьезный, но он даст возможность запустить органный зал, показать корчанам знаменитый инструмент, который уже несколько лет хранится, и немцы нам звонят и хотят его быстро смонтировать, чтобы все услышали, это один из будет самых серьезных вообще инструментов такого класса вообще в странах СНГ. Но не только на Украине он один из серьезных, Поэтому в Киеве, вот в Минрегион Буде, я был когда на, и Сергей Мефодич курирует уже эту тему, как заказчик этого процесса. Значит, по филармонии мы совместно пытаемся сегодня ну, все, что касается документа, оборота, чтобы полностью мы удовлетворили все наши министерства экономики, финансов, Минрегион Буд и Кабмин, чтобы в ближайшее время эти деньги появились в Харькове. Ну, по метро вы тоже тему эту знаете, у всех есть желание. 80% готовности осталось совсем немножко, только подпитать финансово. По дорогам и по всему остальному, я думаю, Сергей Мефодьевич там расскажет эта тема его. И последнее, будут вопросы, я дополню, по памятника охранной сфере, эта тема тоже печальна. С одной стороны, мы эту тему понимаем, знаем, особенно архитекторы очень болезненно относятся к тому, что происходит. Состояние экономики, состояние финансов напрямую связано с этим вопросом. В Харьковской области под 80 памятников архитектуры, из них 65 национального значения, финансов у нас Практически нет. Но что мы стараемся делать? В рамках законодательства памятника охранного нельзя эксплуатировать здания памятники архитектуры без охранных договоров. Это законодательно прописано. Кроме документов о собственности, кроме договоров аренды, в обязательном порядке у собственников и арендаторов должны быть охранные договора. Вот При составлении этих договоров, Специалисты департамента регулярно отслеживают состояние памятников, пишутся соответствующие акты. И вот эти все мероприятия, они записываются в условиях, они становятся условием выполнения охранных договоров. В зависимости от возможностей прописываются графики реализации этих программ. Есть средства частично в департаменте, но эти средства, они минимальны, они дают нам возможность. Ну, недавно, если вы знаете, там на Рымарской 24 там произошел аварийный обвал там, в районе здания Авира И просто департамент вместе со строителями отреагировали. И мы оперативно за счет средств буквально наших, которых немножко которые аккумулируются от аренды памятников. Частично они в фонде, частично они в департаменте. Были, были выполнены срочные антиаварийные работы. Как бы, Это тема. Ну и опять же, все, все мы знаем те объекты, которые, которые на слуху, которые мы видим. Мы пытаемся совместно с ГАСКОМ, совместно с и городскими, и областными структурами реагировать на те проблемные вопросы, которые возникают при эксплуатации, при реализации максимально все возможности, которые дают законодательство. Мы пытаемся их использовать, чтобы даже в этих, в этих так скажем, не, не, не очень радостных экономических условиях, чтобы мы все-таки хотя бы сохранили то, что есть. Идет ну, много программ, это программа и по Шаровскому комплексу, тоже было несколько пресс-конференций. Мы сейчас работаем с разными инвесторами, пытаемся найти инвестиционную программу, привлекательную для того, чтобы туда зашли инвесторы, и мы нашли деньги на спасение там, этого уникального объекта. Недавно тоже в теме, вы знаете, что в Геевке там тоже произошел пожар, и наши специалисты сейчас работают и пытаются найти алгоритмы и финансовые возможности для того, чтобы привести все в порядок и сохранить этот момент. Ну вот, вкратце, все. Если будут вопросы, я отвечу. Да, Сергей Ткачев. Доброго дня всем. видно положение про департамент, наш департамент здесь не функции замовника при, скажем так, Будівництво об'єктів житлово-комунального и социального предназначения за рахунок коштів різних рівнів згідно програми соціально-економічного розвитку Харківської області. На сьогоднішній день департамент скажем так, здійснює функції із обласного бюджета. Це у нас на сьогоднішній день виділено кошти згідно сесії, які пройшли до теперішнього часу на 69,6 мільйонів. Это объекты, которые относятся до освітньої сфере, сферы, до культури, до житлово-комунального господарства и охране здоровья. Скажем так, объекты, которые ну, имеют сегодня значение, такие ну, я могу назвать Богодуховский богодуховеский «Богодуховський полігон сьогодні із обласного бюджету обласного фонду охорони навколишнього середовища виділено поки що на Богодухельський польгон 10 мільйонів гривень. І там застосована технологія, яка дасть практично безвідходне складування побутових відходів. Тобто Завозячи туда, іншими словами говорячи, сміття, будет залишок всього 10% від от той количества, которая туда будет завезена. То есть там будет применять, застосовываться биоремедиация и полевое компостирование. То есть там будет технологическая линия, яка дасть змогу також після того, як пройде біоремедіація. Робити компост і його також потім застосовувати, тобто повторно у виробництво і для, скажімо так, якихо інших цілей. Це об другий об'єкт, який на сьогодні має, скажімо так, із обласного фонду охорони навколишнього середовища, це 5 мільйонів виділено також для строительства молоди Донецких общественных споров. також на сегодняшний день 16,9 миллиона коштует выделяется из министерства экологии. якедай змогу, дай змогу молодонецким общественным спородам в этом році практично практически запустить и, эксплуатацию и снять социальную напругу в данном регионе, а это Малоданильовская селищна рада, а также диригачи. Дуже важливым сегодня, скажем так, напрямком, яке выполняет департамент, це это будівництво оборонных споруд в Луганской области. То есть на сьогоднішній день департамент является распорядником коштів, а областная адміністрація замовником нижнего уровня по строительству 31 зводного опорного пункта. Нам областной администрации сначала было заключено договорів на 76,3 миллиона по варианту проекта 02, так называемому, а потім, в связи с векску и до работами было заключено еще даткового угоду, яка в загальному буде кошторис на вартість 101 мільйон. Якщо коротко сказать про стан строительства и ход робіт, то на сегодняшний день нам по варианту 0,2 все 31 зводноопорний пункт сданы. По варианту 0,3 значит, на сегодняшний день сдано 5 пунктов и планується на протязи этого тижня сдать еще 16 опорных пунктов. То есть до конца этого тижня будет сдан 21 опорный пункт. Ще 8 опорных опорних пунктів буде здано на протяс їх слідущоти тижня і два зводних опорных пунктів вони будуються по окремому графіку, зв’язку з тим, що там були переноси этих объектов, об’єктів вони набагато пізніше було розпочатто будівництво цих об’єктів і вони йдуть окремим графіком, но все рівно скоріш за все, що ми їх побудуємо до перешого вересста я не бачу в цьому ніяких проблем. Та програма, яка, скажімо так, сьогодні виконується департаментом по оборонним коштам. Тепер, сьогодні, на сегодняшний день Департамент капитального з разом с Департаментом экономики провели конкурс по Фонду регионального развития на 152 миллиона гривень. На конкурс было подано біля 60 объектов, в который конкурс прошли 28 объектов. Михаил Самоилович уже назвал один из них, это филармония. Єдина ремарка, скажем так, из фонда регионального фонда выделено виділено 58 миллионов, а там есть співфінансування із из областного бюджета. Областный бюджет на заочерговой сессии было принято спи 6,7 миллионов по данному объекту, по филармонии. Ми Откровенно кажучи, чекаємо этих коштів с нетерпением На сегодня, скажем, конкурс проведений, все есть. Ну, ми мы еще не одержали, співфінансування розуміємо, Уже готовимся по деяким объектам для проведения переговорных процедур, тобто тендерів. тендеров. Но результату ми мы еще не имеем. Ну, надеемся, что эти кошти до нас поступят, и мы эту всю программу на 152 миллиона выкроем. Департамент выполняет строительство объектов разному направлення на 12,7 мільйона за за рахунок денег «Укргазвидобування». Там также объекты, которые так, связаны и с социальной сферой, и с житлово коммунальными направлениями, и с газовым объектов, и с водопостлением объектов. В принципе, я вам, в принципе, рассказал все напрямки, все кошты, которые выделены на сегодня для буддевництва в Харьковской области на сегодняшний день. Да, да если есть вопросы, пожалуйста, нет, задавайте. Да, коллеги представляемся и если нет, на все пожалуйста, вот из тех запланированных, возможно, тех уже, которые сдали квадратных метров жилья, что-то есть, какие-то квадратные метры, которые для военных? Да. И то же самое, <рекун> <рекун> <рекун> либо достройки, недостройки для переселенцев? То есть рассматривается либо где-то в области. Спасибо. Да, я не успел сообщить в первой части. Значит, по порядку. Департамент совместно с Минобороной поручил, по поручению губернатора и курирующего нашего заместителя Евгения Деменовича Шахненко по Минобороны Харьковская область должна предоставить порядка 100 квартир для Минобороны. Значит, на сегодняшний день у нас заявлено 127 квартир. 127 квартир из них 100 квартир – это нашего основного Харьковского застройщика, это «Женстрой-1». Вот если вы видели передачу, которая была с выездом на место, мы были на Салтовском шоссе, там строится квартал жилых домов, и в этом квартале тоже планируется, эти, причем степень готовности практически вот в этом месяце, первые дома начнут сдаваться. Дальше, из этих 100, 100 квартир, есть улица Постышева еще и улица Ньютона. Это те объекты, которые должны сдаваться все в третьем-четвертом квартале. Кроме этого, остальные квартиры, ну, свыше 100, которые как бы, гарантировали, это у нас Курешский ДСК и Укрбут Дизайн. Это заявленные квартиры которые в тех объектах, которые мы сдаем в этом году. Единственное, что значит, по Минобороне мы с ними работаем как бы регулярно. Дело в том, что там процедура еще не запущена. Ну, то есть это то, о чем я говорю. Есть предварительная заявка, есть предварительная договоренность, есть уже квартиры. Ждут сейчас все и строители, и мы ждем объявления всей процедуры, потому что она там довольно сложная, ну, не сложная, но там очень точно, там будет набор квартир выдан, там светится сегодня стоимостные показатели. Вот 11251 гривна, стоимость квадратного метра, который заявляет. Минобороны. Ну, короче, это все вопросы рабочие. Самое главное, что определены застройщики, участники, определены все объекты, есть резерв определенный. То есть мы готовы работать и застройщики уже такую гарантию дали. То, что касается другого жилья, это мы говорим о новом жилье, которое вот будет готово. Есть программа у нас, вы знаете, это все наши недострои, особенно те, которые с высокой степенью готовности и которые возможно перестроить, реконструировать и предоставить под жилье для переселенцев. Это несколько программ. Одна программа Минрегион Минрегионбуд, мы с ними работаем. Другая программа, вы знаете, немецкие наши коллеги, которые уже приезжали к нам дважды, выезжала комиссия сюда, это общественная, общественная организация, называется ГИС, мы им показывали, у нас определены самые готовые объекты, это фактически общежития. Два общежития в Купинске, одно общежитие в Краснопаловке. И еще резервных два дома у нас находятся в Балаклее. Это объекты, которые практически готовы. Там небольшое финансовое вливание. Они могут за два-три месяца быть готовы. Значит, в Купинске это там два 40 квартир квартир, 40... сорок квартирных дома но опять же все зависит от регламента есть регламент это переделать под общежитие это будет больше естественно семей малосемейного типа есть вариант там сделать квартиры небольшие но расселить там меньше семей но для более длительного проживания то же самое касается лозовой и балаклеи балаклеи два дома по 45 квартир ну вот в формате так скажем, стандартного расселения. Дальше все зависит от программы и от того, что нам скажут. И вообще по недостроям всем, вот та, та программа, то, ну, мы проделали практически со всеми районами, городами, мы проделали такую большую довольно работу. Это, собственно, инвентаризация всего недостроя, который находится в Харьковской области. Это свыше 110 там, объектов. Есть часть объектов, это недострой фиксируется, вы сами знаете, новый объект, если он недостроен, в этом списке. Но есть объекты, которые стоят уже по 20 лет. Есть объекты, которые под эти наши текущие программы, и объекты даже социальной сферы, там есть предложения по их реанимации. То есть это, это все на контроле, это все есть. Я ответил на вашу. Можно, Наташа, уточнение, рассматриваете ли Вы такие варианты, как закрытые школы в сельской местности под заселение переселенцев? И можно ли такие варианты рассматривать? Ну, дело в том, что у нас достаточно объектов, вот, которые, так скажем, быстрее и дешевле переделать. Все объекты недостроя рассматриваются, все объекты, которые, ну, не очень значительными средствами можно привести в порядок. Если будет задача, она будет реализована. Спасибо. Вопрос. Ирина Атанюк, Аппектик, в новости. Какие важные, по Вашему мнению, объекты будут достроены до конца года по плану и к концу города? Возможно, что-то уже будет. Ну, здесь там все-таки есть объекты городские и больше информации это, в городе. Из объектов ну, вот, знаковых, которые мы говорили, если будут средства, то это будет, наверное, самый, ну, самый знаковый объект. Это филармония. По метро, опять же, у меня есть информация и по международным фондам, то, что вот сейчас в переговорах, и то, что делается в бюджете. Но ну, здесь, я не знаю, может быть все время ходишь, есть больше информации по объектам сдаточным. У меня вся информация по жилью есть точно. Это э, объекты, которые вы знаете, это 39 жилых домов, э, которые каждый из домов у нас на контроле. Эти объекты тоже, они все сегодня с инфраструктурой. Там есть и гаражи, там магазины, там и торговые центры даже пристроенные. Есть 9 объектов на сегодня сданы. Ну, строители обычно любят ближе к Новому году там, сдавать все. По жилью я знаю точно, по объектам социальной сферы, если это объекты городские, у меня меньше информации. Да. А, скажите, еще исторические музеи. Ну, что с ними? Что там, в Тоже... <coughs> по историческому музею, опять же, если вы вот, присутствовали на на пресс-конференции «Жилстрой-2», который ну, один из основных участников реконструкции, там даже э, те объемы работ, которые они выполнили, там существуют еще долги с «Жилстроем-2». Этот проект не завершен, про, ну, вернее, проектом комплексный, но он предполагает еще инженерную э, и внутреннюю, э, корректировку и приведение в порядок. То есть там фактически музей, который там находится, он должен еще дополнительно по инженерии и по планировке там второй этап должен быть выполнен. Все сейчас зависит от средств. Проекта документация готова, все готово. То есть все, что связано с завершением этой реконструкции, все зависит от ферці я допомню справа в тому що цей об'єкт ми готуємо на фонд регіонального розвитку на 2016 рік то ми сьогодні в кабмін написали листа то що сказав Михил для того щоб покрили ті витрати які раніше було це порядка 14 мільйонів, житло два, є скажем так так кредитаторська заборгованість і на 2016 рік я повторююсь фонд регіонального розвитку даний об'єкт включається еще про Михайлов, скажи, пожалуйста, а музей бой АТО будет будет существовать какой-то проект, который есть реализован? Ну, на сегодняшний день, ну если говорить официально, у меня, как у директора департамента, у меня нет такой заявки ни от общественных организаций, ни от государственных организаций. Мы, в принципе, реагируем сразу. Если будет программа такая, на, на любом уровне, если она будет инициирована, мы можем его объявить или, или я не знаю, в городе, опять же, я говорю сейчас о нашем департаменте, у меня это пока не светится. Как только будет инициатива, мы на нее реагируем. Скажите, пожалуйста, существует ли некая архитектурная вот ансамбль, это, это, это лицо Харьковской области, которое может быть планируется, или оно сделано в какой-то ближайший Отличается от город отличался. А, ну, посмотрите, значит, у нас, я уже сказал, что в целом программа у нас существует. Программа существует, и схема развития Харьковской области, у нас есть схемы развития районов. В этих схемах намечены, ну, намечены все направления. Там и градостроительная, и архитектурная, и инженерная, и функциональная. Там, там все аспекты отражены. Если мы говорим сейчас, ну, вот наши исторические города, сегодня, ну, те, которые уже имеют определенную там, уникальность, и сейчас то, чем мы занимаемся вместе с районными городскими архитекторами, это сейчас уточняются и разрабатываются историко-опорные планы. То есть все маломальски ценное мы пытаемся сейчас в новые инвестиционные программы, мы пытаемся это завести, вычистить то, что вот произошли, вы знаете сами, произошли определенные там наслоения, но мы сейчас пытаемся, все, все упирается все равно в деньги. И мы сейчас пытаемся так организоваться, чтобы... Даже в рамках законодательства сегодня ну, уже и, и строители наши так не строят, они строят уже комплексно. Уже эта тема отдельно взятых объектов, слава Богу, ну, профессионально мы только рады этому. То есть мы подходим комплексно и архитекторы, и застройщики, и инвесторы. Сегодня что мы делаем? Значит, Строить можно по закону только там, где есть место, где на поменять. Но, как я уже сказал, на нее как бы нет денег, но инвесторы все-таки есть, есть отдельно на торговые центры, есть отдельно на э, парки, есть отдельно там на, на, на, на что-то, но э, что мы делаем, мы пытаемся с местными органами власти собрать инвесторов, ну вот, один инвестор, он не может построить магазин, если в этом месте по градостроительной документации, разработанной там 30 лет назад, была другая функция. Мы должны это переделать. Но одному не под силу. И наша сейчас вот работа в чем заключается? Мы пытаемся собрать инвесторов ну, в центральных частях. Там, неважно, это поселок, это город, это район. Мы пытаемся собрать эти программы, подтянуть инвесторов. И вот то, о чем вы говорите, и дальше уже все будет решено легко. Архитекторы, люди, они и без денег рисуют, и с деньгами рисуют. То есть была бы задача, и был бы, была бы заинтересованность. Вроде мы сегодня эту заинтересованность находим и на местном уровне, и инвесторы подтягиваются. Ну, стараемся, стараемся найти пути реализации этих прав. Скажите, пожалуйста, в Область, строительство фронтификационных сооружений, это же лежит на Харьковской области, да? А, скажи, не только. А? Не только Но вот район, район Беловодска, это ответственность Харьковской области? У нас там находится один объект. А можно сказать примерно в, в, в, в какой точке? Потому не, там... не можем сказать. Я, я, я разумею. Дело в том, что мы недавно там проезжали оба объекта, которые там находятся. была Отчетность по ним была 17 мая, что они сделаны. В самом деле, про них просто окуп, и стоять кран, и все. И сам голова, я вас спрашиваю, когда же, е, по словам, бомбили? По-перше, там находятся, кроме нас, еще две областей. Это Житомирская и Львовская область. Поэтому, ответственно на это вопрос, вы видели, наш объект или другая область. Я не знаю, какие объекты. В Ну, в районе Озерно у нас нет объектов. И, и також есть. там, чтобы строить, скажем так, и районная администрация своими силами, и також виски. Так что, на який какой объект попали, это конкретно, ну, такая информация, которая не разоглашается, как я так скажу. То есть, в принципе, Харьков, кто что обещал взять, Харьковичане, все сделают? Я вам назвал а -а -а. даты, в какие мы готовы будем все сдать. Можно в дополнение к вопросу Глеба? Насколько то, что вы делаете, соответствует военным Скажем так, мы, я вам называл скажем так, варианты проекта 01-02-03. Справа в том, что сами военные под час построения из 20 объектов вносили коррективы. То есть все знаете, что в Жемчужинонской области был построен, скажем так, пилотный проект на полигоне такого звонного опорного пункта, который был специально, скажем так, підданий бомбардированию, скажем так, с и так і інше. И после этого были внесены очень много коррективов на замещение данных объектов. Ну, я назову хотя бы. Так, що было внесено дополнительное армирование самого железобетона, было, скажем так, спеціальна сталь для захисту объекта, самих бойниц, так называемых. Тобто, в процессе работы были дополнения, які сегодня выделились в проект номер 03. І я думаю, що что... Військові эти ці корективи, і польові командири, есть командири батальйону, які на сьогодні там дуже активно приймають участь в будівництві, в тому числі, скажем так, і волонтери дуже активно діють, скажем так, в межах своїх повноважень на цих об'єктах і носять також корективи. Все враховується. Кому mm пожалуйста, -hmm. площадка на водих Она морду? реконструироваться, а что то, будет -то объект, там, Ну, то, что <coughs> я знаю, то, что знаете и Было два проекта разных. На последнем, ну, это последний, это несколько лет назад мы смотрели там большой большой район вместе с реконструкцией гидросооружения, речки, там, ну, это огромный комплекс, там несколько микрорайонов, это жилье в основном, с развитой инфраструктурой, ну это полноценные жилые кварталы. Но опять же, тут сегодня, сегодня все, все практически инвесторы и застройщики очень болезненно реагируют, там каждая копейка на счету, и сегодня все инвестиционные программы пересматриваются. Ну вот, как архитектор, который еще занимается творческим процессом. У нас есть объекты, и проектировщики корректируют вот эта ситуация экономическая. Есть объекты, которые корректировались по 5-6 раз. Ну, к примеру, там, если вы знаете на Алексеевке, там торговый центр «Магеллан», mm -hmm. в нем там запущена была одна часть, только это четвертая часть комплекса, Он один из самых больших на Украине будет торгово-развлекательный комплекс. Инвестор один его менял три раза, сегодня появился инвестор еще один. И вот, вот эта вот ситуация, все учитывается. Сегодня, вы знаете, тоже. Но можно как бы упустить момент, потому что это, это как говорят компьютеры, всегда ты не успеваешь запрос. Нет, потому все же просто. Как только появляются деньги, строители и проектировщики сразу успевают. Ну, не успеть не успеть можно только с деньгами, а с творческим процессом вот быстрый. Скажите, в Вашей компетенции, скажем, благоустройство речных пространств города Харькова, или это не Ваша компетенция? Но ну, русло или нет? Нет, ну мы смотрите, есть есть разные у каждого департамента есть разные функции. Наш департамент он курирует в целом. Все направления а, в развитии, начиная со схемы области, а, и в, схем, в области естественно есть и город. То есть те вопросы, которые связаны с экологией, с развитием там, есть кроме, кроме генерального плана города, есть еще детальные планы территории и центральной части, и там Салковского жилого массива. То есть на, на, на каждую территорию в городе и мы совместно ведем эти градостроительные программы. То, что касается совместного участия, мы там участвуем. Там, где уже идет в рамках закона о местном самоуправлении, уже работает город и работают проектанты, там... Когда вопрос у меня сразу по этому поводу. Вдоль улицы Шевченко, в районе метро Киевская, вот это русло реки, которое проходит, ну и вы, наверное, знаете, там уже многие годы просто стоит постоянный ориентировочным западом. Это все Планируется в Смотрите, я могу вам только от, случайно могу только ответить, не как директор департамента, просто я как архитектор один из участников разработки там, детального плана развития этого, этой, этой территории. Это наша знаменитая рыно, рынок наш и связь центра и, Салтовского жилого массива тоже этот проект презентовался. Он многоэтапный. И то, что касается воды, реки, там вот в детальном плане, если вы знаете, в Харькове есть уникальная вещь. Это грибной канал, который не закончен. Да. И эта тема в детальном плане она очень сильно развита. То есть там одно из инвестиционных предложений – Канал этот уникальный, он просто сделан очень правильно. Да. Он правильный по направлениям. Там остается немножко поработать земснаряду и немножко влить деньги, чтобы там можно было... Ну, Это же был планировался когда-то еще при социализме центр олимпийской подготовки. И... 500, да? А это же все связано. И река, и русло, и прочистка реки, и охранная зона. То есть сегодня она там... Ну, ее надо чистить и вот в этом проекте, который фактически он потихоньку уже начинает реализовываться и в части инженерной инфраструктуры, там заложена, кстати, пробивка эта знаменитая 50 лет в ЛКСМ. Там же идет реконструкция и моста, вот и вот все. Какие сроки, как, уже... Все связано с финансами. Сегодня, например, сегодня вот эта тяжелая экономическая казалось бы ситуация. Вот она, насколько я понимаю, инвестора рынка, она сейчас толкает на переформатировать. То есть тот формат, он же уже не работает, вот тот, который был огромный и который был сияющий. Ну, вы же знаете, что сейчас происходит. И сейчас, это в рамках этого же нашего с вами разговора, сейчас экономика толкает инвестора о переходе на другой формат, это более цивилизованный. Это уже торговля более крупная, более чистая, более организованная. И она же потребует сразу расчистки вот этих вот дорог, которые где-то заняты нормальной организации, благоустройства в том числе, потому что сегодня уже люди будут заходить более привлекательные. То есть торговые центры немножко придавили этого типа торговлю, сейчас просто конкуренция толкает инвесторов выйти на другой уровень. Это и пойдет старт даже в этих тяжелых условиях вот этой реконструкции. Еще вопрос. Дело дорожки. Велодорожки – это тема, в принципе, в Харьков чудный в этом смысле город, он один из лидеров, и бег, и велосипед сегодня просто у лидера. Эти проекты в разработке. Я знаю, город, ну, в городе однозначно эта тема двигается. Как только мы выходим на комплексные решения, ну, выход и в области, на всех границах, мы тоже этим занимаемся. То есть я не могу, то есть я услышал, я готов отдельно в любом формате передать эту информацию, на какой стадии сейчас эта работа. Но то, что это в разработке, это однозначно. Эта тема есть. Спасибо.